Всем доброго времени суток, с вами Катамхали, тяжелый немецкий танк 10 уровня ПЗ КППВ 7, карта Руинберг, игрок Сергей 1-4-0-3-9-9. Аккуратно там играет да? американский тяжелый танк. Так высовывается, понимает, что КПЗ будет выцеливать у него лючок. Не стоит на месте. Тут надо ловить момент. Ну и то не факт, что попадешь. Большой <laughs> не факт, я бы сказал. Не знаю, у меня вообще... Проблематично с выцеливаем этими лючками. Но не то, что проблема с выцеливанием, да, выцеливать-то я выцеливаю, а вот снаряд попадать не попадает. Второе пробитие получает и вообще завис на месте-то. Название не произношу, да. Как там? АЕ фаза-1... Счет пока что 1-1 закончилось, да, уже идет третья минута. события пока что развивается вяленько. Ну, даже при таких условиях КПЗ полторашку уже накидал. При этом сам пока что ничего не получил. Сейчас, по-моему, будет уже за две. Нет, за две не получилось. Кто-то там из союзников еще отстрелялся по МХ. Так, у него прочности побольше было вроде. Что-то тут в городе как-то не особо активно противники отыгрывают. Зря, зря, Эмиль, ну куда вот, зачем вот сюда вылазить? Там еще народу сидит по кустам за углами. Вот, пожалуйста, сразу полезли. Есть пробитие. Неприятно, когда по тебе фокусит арта Счет 5-4 Не знаю, по, по мне, когда во время боя арта начинает по фокусу работать Я просто стараюсь в этот момент отсветиться и выждать сколько-то секунд Чтобы не попадать за свет Арта, ну... Едешь все равно, надо тоже куда-то стрелять Не вечно, она же будет ждать, пока опять засветится Тот или иной танк да, И, возможно, переключится на другой фланг Ну, хоть на какое-то время, по крайней мере, от тебя отстанет Не знаю, я недавно прям попал в бой, где было три арты И там вот, как разработчики рассчитывали на эту фишку, да Что время оглушения продлевать нельзя Из-за этого арта не будет стрелять по фокусу по одному танку Чтобы наносить оглушение ч то я вот этого не заметил. Все три арты, я помню, как неудачно так попал, и все три арты по мне тут от... по КД отстреливались. Я просто не мог съехать с места. Единственное, забыл, на каком я танке был, но вот точно на тяжелом. А вот на каком конкретно... Но это не важно тут. Это, конечно, в любом случае очень сильно раздражающий момент. В данной игре. Разработчики хотели как лучше, а получилось, как всегда. Да, арта стали, стала более популярным, в очереди арты стало больше, поэтому попадаются бои по три штуки. Ну, не знаю, хотя к моменту, когда это видео выложу, может, уже что-то изменится. Разработчики, да, что-то хотят там опять. Да что ж, не удается второй раз по мантикору попасть, да? Вот, лючки мы выцеливать умеем, а по быстро движущимся целям стрелять не умеем. Хотя дистанция здесь маленькая. Сколько там? 30, 40, 50 метров. Вот, есть, наконец -то. попадание по ширидану, с пробитием. Счет 5-10, но если обратить внимание на прочность, то противник не сильно впереди. Там чуть ли не в Ровене идет команда. Остались четвером против девятерых уже. Нам было десять. А еще там Шеридан пробивает, Е50 пробивает, и корпус-то спрятать здесь некуда. Вот так. КПЗ выкатился, надо откатываться, искать какое-то укрытие. В башню-то уж точно не пробьют. 7-13. Команда сдувается. Не то, что сдувается. Она уже сдулась. Из союзников остался один 257 -й. Ой, что-то у нее прочности даже не видно. Как будто нет. Он там на святом духе играет уже. Е-50 e уже давно, да, вот когда шла вот эта перестрелка. Мог заезжать с борта, там, не знаю, вот. Вовремя здесь уходит из-под обстрела КПЗ. Там сзади сразу три противника. 160 прочности в запасе. Тут, вот, смотришь, думаешь, ну все, шансов никаких нет. Две арты еще есть, плюс на тебя идет ВЗ-55 с барабаном Но он сейчас будет пытаться заехать с борта, да? А тут оп, неудача, блин, и тараном Скорость была, кстати, не такая уж большая Но, тем не менее, этого хватило еще Это был какой-то Ширк Шапито Вот сейчас, да, как противники Все от КПЗ посливались Сначала с одного фланга, потом с другого. А теперь надо крайне осторожно и аккуратно искать артиллерию. 27 прочности. Тут даже если оценивать, какие шансы у КПЗ сейчас. КПЗ, блин, не КПЗ, а ПЗ, КПФВ. Я все КПЗ. Ну, пусть будет немецкий танк, я буду все называть КПЗ. Один арта. Обнаружено. Ну, немного не хватило. Здесь 17 единичек прочности у него осталось. Вот тут и вторая бежит. Разбежались по углам. Зря они, конечно, это делали, да? Надо было сидеть где-то на месте в кустах и ждать. Он сам бы к вам приехал. Нет, вы бегаете тут по карте. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.